Здравствуйте, уважаемые коллеги! На сегодняшнем видеоуроке я постараюсь вам объяснить, каким образом можно получить удаленный доступ к контроллеру или нескольким контроллерам которые находятся удаленно. Допустим, они где-то на объектах и вам прямо сейчас необходимо внести изменения в конфигурации, необходимо осуществить дополнительные настройки. Для этого мы воспользуемся таким свойством VPN-сетей, как объединение нескольких устройств, имеющих выход в интернет, в одну локальную сеть. На базе VPN-сервера. В качестве VPN-сервера я продемонстрирую работу OpenVPN-сервера и именно установку его на роутер. Сейчас большинство роутеров имеют такую возможность как поддержка функции VPN-сервера и главное в данном случае чтобы этот роутер имел статический IP-адрес для того чтобы остальные устройства могли к нему подключиться из любого места сети если же роутер если не имеет статического IP-адреса то можно подключиться к службе которая на основе динамического IP-адреса формирует доменное имя и уже скажем, его можно будет использовать в качестве адреса для обращения клиентов Первое, что мы сделаем, это установим на рабочую станцию программу, с помощью которой будем генерировать ключи, сертификаты, используемые для создания конфигурационных файлов. Вторым этапом мы создадим эти самые конфигурационные файлы. Начнем с того, что сделаем конфигурационный файл для сервера. И... Установим его на роутер, таким образом запустив. Следующим этапом мы создадим несколько конфигурационных файлов для наших клиентов. Один конфигурационный файл мы устанавливаем на демонстрационный контроллер, который тут же подключается к серверу. Второй устанавливаем на рабочую станцию, который, с помощью которой мы будем вносить изменения в контроллер. Ну и для демонстрации я поставлю третий конфигурационный файл, смартфон для того чтобы можно было э, с него осуществлять наблюдения изменения которые он позволяет в пределах своих возможностей итак давайте приступим итак давайте начнем с того что установим клиента на, на рабочую станцию для этого в поисковой строке наберем Open. И PN download так в открывшемся окне смотрим какой дистрибутив нам нужен. Я работаю по Windows 10, соответственно мне вот этот нужен для скачивания. Сохраняем, так и расширяем установку. в процессе установки нам будет предложены некоторые опции и обязательно установите галочку на установку компоненту из RCA2, он нам нужен для того чтобы создать необходимые сертификаты, ключи, которые будем использовать в процессе настройки соединения по OpenVPN. Отлично. После того, как команда OpenVPN установлена, необходимо сгенерировать ключи. Для этого воспользуемся командной строкой. Запускаем ее от имени администратора. Меняем каталог на расположение, где у нас э, имеется программа EasyRSA для генерирования ключей. И запускаем первую команду initconfig.bat. Видим, что сгенерировался файл wars.bat. Находим его в каталоге EZRCA и открываем для редактирования. В файле wars.bat я бы обратил внимание на то, что здесь необходимо проверить, устанавливаем ли путь keys для директории key. Далее, вот в этом разделе необходимо заполнить произвольные данные, которые вам соответствуют, они не, не играют принципиально, принципиального значения. Единственное, что вот в этом поле, где key, command name, можно указать сервер, key name, тоже сервер, в дальнейшем при генерации ключей клиентов мы будем подставлять сюда имена наших клиентов. Сохраняем закрываем и возвращаемся снова в командную строку. В командной строке нам необходимо создать новые вспомогательные файлы. Для этого набираем команду wars. Вот команды wars clean all. Видим подтверждение, что скопированы и созданы файлы. Проверяем их наличие. Вот как раз директория создалась кейс, и в ней два необходимых нам файла создано. После создания этих файлов мы переходим непосредственно к генерации ключей. Для этого, чтобы сгенерировать закрытый ключ, опять набираем vars и набираем команду build.ca. И это видим, что э, нет доступа к программе OpenSSL, что индицируется вот таким выводом такой надписи. Опять заходим в файл wars.bat, достаем его на редактирование. Так, вот эту вот строчку, которая автоматически генерирует путь до нее, <coughs> мы э, закомментируем, а вот этот э, раз комментируем. Снова сохраняем и проверяем. так Сначала vars наберем, на всякий случай, чтобы очистить переменные. И снова build.ca. Началась генерация нашего ключа. Видите, в квадратных скобках значения по умолчанию. Мы их нажим... пропускаем Enter и доходим до места, где нам необходимо ввести ключи номинование common ну, оставляем его для сервера сервер email адрес такой же так. открываем папочку keys и видим что сгенерировались сертификат закрытый и ключ Так, теперь для того, чтобы продолжить нам работу с файлами, надо сформировать э, ключ, который будет э, э, заниматься шифрованием, так называемый файл Diffie Hellman. Опять нажимаем, набираем vars, далее build dh build, правильно только надо build.dh и ждем некоторое время для того, чтобы этот э, файл сформировался. Снимает продолжительное время, но он это того стоит. Итак, большую часть э, Времени формирования этого ключа я пропущу. В результате вы должны дождаться его окончания и проверяем. В каталоге KISS появился файл DH2048PM. После того, как файл dh создан, нам необходимо создать закрытый ключ-сертификат для нашего сервера. Для этого опять набираем war. И после этого набираем команду buildKeyServer с наименованием нашего сервера. Допустим, это будет MyServer. Опять повторяем всю ту же процедуру пропуска до места, где необходимо набрать сервер. Пишем MyServer. Имя тоже сервер Набираем Mail адрес пропускаем. Этот пункт пропускаем по Enter. И подошли к моменту, когда программа готова сформировать ключи. Набираем Y, запрос тоже Y. То есть, yes. Так, теперь ключи для нашего сервера готовы. После того как ключи для сервера готовы, нам необходимо сформировать ключи для клиента. Опять же, не выходя из этой же программы, мы выбираем vars и вводим новую команду build key для клиента 1. Так назовем myClient1, пускай без дефиса будет проходим всю ту же самую процедуру с которой мы уже знакомы и вот здесь нам необходимо уже переправить на MyClient1 так же как и здесь дальше все пропускаем по накатанной отлично ну, таким же способом мы можем создать сколько угодно ключей я еще пару-тройку создам по тому же самому принципу от того как все необходимые сертификаты и ключи были созданы нам необходимо файл защиты создать опять мы выбираем vars и вводим команду open vpnx сгенерировать секретный ключ ta проверяем ta-key сгенерирован точно так же как и мой клиент а вот мой сервер зря я с пробелом сделал похоже что он у нас просто под именем май записался так теперь когда у нас все файлы имеются в наличии мы можем создать наши конфигурационные файлы начнем мы с файла для сервера для этого переходим папочку sample config и открываем образец конфигурационного файла для сервера так, на редактирование открыли и находим там где указано на файл CRT выбираем заменяем эту секцию на такое а сюда вставляем Содержимое файла Crt. Находится у нас папкиз. Вот он CACRT. Открываем. Копируем все, что находится между этими ограничительными тедами. И вставляем сюда. В следующую находим ссылку на файл сертификата сервер CRT вот она идет также заменяем на вот такое содержимое и открываем файл my.crt находим содержимое ключа, заключенные опять же между тегами и заменяем вот эту секцию теперь нам необходимо найти key-сервер вот эту секцию заменить опять же подставляем И вместо вот этой строчки мы подставляем содержимое из G. Вот он у нас файл. Открываем на редактирование и берем отсюда содержимое ключа. Отлично. Так, следующим шагом нам необходимо заменить на секцию ссылку на файл Diffie Hellman поставляем сюда такую секцию и вместо фразы вставить содержимое вставляем именно то что здесь должно быть из файла Diffie Hellman вот он здесь коротенький Следующее, что необходимо сделать, раскомментировать вот эти две строки user, user no body, group no body. найти строку openvn status log, чтобы не писать туда логи, ее закомментируем. Так, так, так, проверяем. правильно у нас сделано так и вернитесь пожалуйста в строку 357 скомментируйте клиенту клиент. Угу. Замечательно. Сохраняем. И наш файл готов для того, чтобы его загрузить на роутер. Так. Теперь, когда у нас для сервера создан конфигурационный файл, мы должны создать такие же конфигурационные файлы для каждого из клиентов, которые будут к нему подключаться. Для этого опять же переходим в директорию sample config и открываем образец. Он называется Client OVPM. Открываем на редактирование. Здесь указано, что он является клиентом. Дальше смотрим, что Так, здесь есть строка remote и вот в это место нам необходимо подставить статический IP адрес, по которому находится наш сервер. В данном случае сервером является роутер мы должны определить какой у него будет IP адрес. Ему назначен сетью адрес 941910131. Копируем. Так, переходим и подставляем сюда. Следующим шагом нам необходимо заменить опять же ссылки на файлы секциями первая секция это ссылка на файл cacrt заменяем на секцию такого вида так, а сюда подставляем э, файл закрытого ключа Он, опять же находится у нас в папочке keys его на редактирование и забираем отсюда все тело этого ключа. Так, следующим подставляем сертификат клиента. Для этого подставляем вот эту секцию и место строчечки подставляем ключ, который у нас содержится в файле myclient.crp он находится между вот этими тегами аккуратно копируем его и подставляем так, следующая ссылка на файл заменяется на секцию тегами okay. И снова заменяем строчку между этими тегами на содержимое файла key вот она my client key снова аккуратно копируем до последнего знака то что содержится между тегами и подставляем так что у нас осталось осталось поменять секцию с включаем шифрование tls для этого мы вместо вот этой строки подставляем секцию и сюда вставляем содержимое этого ключа TAT после этой секции добавить команду key direction и можно сохранять а, аналогичным образом <coughs> да кстати мы сейчас все сохранили и давайте его переименуем клиент 1 так, у нас цепоконфигс переименуем Клиент один. Копируем для того, чтобы создать образец для второго файла. Следующим шагом мы установим ранее созданный конфигурационный файл на роутер для того, чтобы он мог стать сервером. Для этого заходим в раздел "Другие подключения", добавляем, выбираем OpenVPN, Поставляем здесь наименование, которым будет фигурировать. А в это поле необходимо добавить содержимое файла, который мы создали на предыдущем шаге. Оно находится файле сервер открываем его на редактирование выбираем содержимое копируем вставляем его сюда после сохранения новое подключение доступно готовы его включиться и после того как оно загорелось зеленым готова к включению клиентов. Самым первым клиентом мы сделаем нашу рабочую станцию. Под Windows мы находим программу в разделе OpenVPN. Она называется OpenVPN Graphical User Interface GUI. После запуска она располагается в трее. И мы нажимаем импорт конфигурации. И давайте мы положим эту конфигурацию прямо в каталог openvpn. Так, он у нас является клиентом один. Копируем, заходим на openvpn, открываем конфиг. Вставляем наш файл. Все, клиент один находится здесь. Теперь опять правой кнопкой. Вот сразу же клиент один у нас появился в разделе имеющихся подключений. И нажимаем подключиться. Так, отмена. Я должен выйти из локальной сети для того, чтобы не напрямую к роутеру подключиться. А через другое интернет-соединение, параллельное. Так. Для этого я выхожу из роутера, подключаюсь и подключаюсь к другому доступному интернет-соединению. Отлично. Так. Теперь нажимаем опять подключиться. как мы видим клиент подключен ему назначен адрес 10.8.0.2 на следующем шаге я должен поставить openvpn на контроллер я продемонстрирую как это делается снова подключаемся к роутеру так как к тому же роутер у меня подключен сейчас и контроллер Далее устанавливаем соединение с контроллером. После соединения с контроллером выполняем команду так. update. update. выполняется проверка всех репозиториев загрузка необходимых файлов для операционной системы linux так, мы готовы устанавливать openvpn для этого необходимо выполнить команду object install openvpn Установился теперь, чтобы подключить клиента на контроллере, необходимо создать второй файл конфигурации из скопированного ранее первого файла и занести туда необходимые ключи, созданные на предыдущих шагах. Для этого открываем для редактирования клиент номер два. Находим э, секцию, в которой пропускаем секцию CA. Она постоянная, это открытый ключ, вот сертификат и ключ, и key. Вот эти секции нам необходимо взять из э, файлов клиентов MyClient2. Именно вот этот вот. Да. и готовим секцию key. Ее берем из MyClient Key. Опять же аккуратненько копируем, чтобы не пропало ни одного значимого знака. И подставляем в эту секцию. Отлично, клиент. Конфигурационный файл для второго клиента. Готов. Сохраняем его. Теперь нам его необходимо скопировать на контроллер. Так. Для того чтобы переместить вновь созданный файл на контроллер я устанавливаю соединение по WinSCP. И вот этот вот созданный только что файл мы кладем в директорию OpenVPN. Здесь его переименовываем файл conf. Так, контроллер готов для того, чтобы можно было проверить его работу. После того как конфигурационный файл перенесен на контроллер настало время запустить нашего клиента и для соединения с сервером. Для этого я соединяюсь по последовательному порту с помощью командной строки. Так, и проверяем доступные соединения. в числе интерфейс PIP0 и WAN0 WAN0 напрямую соединяет нас по Wi-Fi с роутером мы должны это соединение удалить и оставить только PIP0 и DOWN A 0 ждем пока соединение по Wi-Fi завершится так снова проверяем видим в числе доступных только ppn 0 и после этого запускаем наш openvpn клиент на контроллере команда openvpn config с указанием пути до нашего конфигурационного файла .client2.conf После того как контроллер подключен к серверу по OpenVPN соединению подсоединяем рабочую станцию для того чтобы можно было нам зайти на контроллер с рабочей станции для этого отключаемся от прямого соединения с роутером а подсоединяемся независимым соединением в интернет ждем когда это произойдет и запускаем нашего клиента на рабочей станции отлично, рабочей станции присвоен адрес 10.8.0.10 Открываем новое окно и набираем там адрес 10.8.0.6 Значок connected погас красным и это значит, что соединение через OpenVPN установлено и мы можем заходить в любой из разделов для того, чтобы работать. Ну а в заключительной части я хотел бы вас познакомить с клиентом для мобильных устройств, для смартфона. Это программа OpenVPN для Android. Вы можете ее скачать в Android Market. Она у меня уже установлена точно так же, как и программ файл конфигурации. Поэтому я продемонстрирую, как вам... Как это работает. Для этого мы загружаем, мы открываем и нажимаем добавить файл конфигурации. После этого импорт и в папке Downloads у меня находится заранее созданный файл конфигурации клиент3 OVPN. Я его подключаю, сохраняю. И после того как он установлен я его запускаю. клиент устанавливает соединение с сервером ну и после этого после того как соединение установлено можно уже через веб-браузер устанавливать соединение с контроллером. Как видим соединение установилось значок connected погас с красным. Можно переходить опять же в панель девайсов, просматривать. Соединение достаточно шустрое. Этот видеоурок получился достаточно длинным, ввиду того, что пришлось подробно объяснять каждый из этапов создания, размещения, подключения. Ну, надеюсь он вам окажется достаточно полезным в качестве приложения в комментариях вы увидите ссылки на файлы которые вы также можете использовать в качестве примеров готовых например расположив конфигурационный файл сервера на своем сервере вы можете его сразу же запустить и получить рабочую конфигурацию. Взяв файл конфигурации клиента, разместить его на своем контроллере, второй конфигурационный файл разместить на своем рабочем на своей рабочей станции, третий конфигурационный файл на планшете или смартфоне. Единственное, что вам необходимо будет в этих конфигурационных файлах клиентов поменять, это э, ремоут адреса, которые позволяют клиентам находить в сети интернет по IP-адресу или по э, его доменному имени сервер, к, к которому он будет обращаться. В следующем видео уроке я постараюсь вам дать информацию о том, как можно создать свой собственный виртуальный сервер на базе облачной службы. Для этих целей я буду использовать Amazon Web Service и это нам в последующем понадобится для того, чтобы там разместить службы необходимые для того, чтобы для сбора данных и отображения мониторинга. Сбор данных будет на системе Influx, InfluxDB. А отображение, мониторинг я планирую объяснить, каким образом поставить систему графана. На этом пока все. Счастливо!